Вам что-то мешает получать Божье благословение. То, что выходит из вас, намного важнее того, что происходит вокруг вас. Мы слишком озабочены тем, что происходит вокруг нас, и мало тем, что происходит внутри нас. Далее в программе ⁇ Жизнь полная радости ⁇ Добро пожаловать! Это программа «Жизнь полная радости» я так рада, что вы смотрите нас. У меня вопрос. Ваш колодец засорился? Наверное, вы думаете, какой еще колодец? У меня его даже нет. Я говорю о колодце внутри вас. Ваша жизнь бьет ключом или у вас пропали мир, радость и поток Божьего присутствия? В нашу жизнь приходят препятствия, которые мешают нам быть теми, кем мы хотим быть. Я уверена, это учение будет полезным для вас. Приятного просмотра. У меня вопрос. Ваш колодец засорился? Спросите у соседа. Ваш колодец засорился? Иоанна 7,37 Господь, прошу, помашь мне сегодня. Аминь. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Кто верует в меня, кто доверяет мне и полагается на меня, у того, как сказано в Писании, из самых глубин, в синодальном переводе «из чрева» «из чрева потекут реки воды живой». У нас должны быть потоки рек, что течет из вас. Иногда после больших конференций или просто какого-то собрания, я говорю, «На этом собрании был такой поток». Я знаю, музыканты говорят, «Во время поклонения был такой поток». Что же это значит? Это значит, мы чувствовали полную свободу, без всяких помех и преград. Бог хочет, чтобы в нашей жизни был поток. Когда дьявол не мешает нам постоянно в том, что мы делаем. Какой поток есть у вас? Вам кажется, что вы засорены? Что вам мешают? И каждый раз, когда вы пытаетесь что-то сделать, вас что-то останавливает? Кому-то это очень поможет сегодня. То, что вытекает из вас, гораздо важнее того, что происходит вокруг вас. Мы обращаем слишком много внимания на то, что происходит вокруг нас, и мало на то, что внутри нас. Из вас выходит что-то дающее жизнь или умертвляющее? Из вас что-то течет, или вы засорены? Вы повсюду встречаете препятствия? Вам кажется, что ваша жизнь застой? В Иоанна 4.14 Иисус сказал, что вода, которую Он дает, сделается источником воды, бурлящей и текущей из нас. Вы помазаны Богом, согласно первому Иоанна. Помазание внутри вас. Помазание — это присутствие и сила Бога. Нам нужно и внешне проявлять то, что внутри нас. Я говорю о благости в глубине нашего духа, то, что Иисус посадил в нас, когда Он дал нам Святого Духа. Если бы мы начали проявлять радость, мир, помазание, надежду, силу, каждый из нас мог бы перевернуть мир. Перевернуть мир. Знаете, те, кто позитивно влияют на других, они тесно сотрудничают со Святым Духом, чтобы избавиться от преград. Это не происходит само собой. Дьявол досаждает всем нам, он ненавидит всех нас, особенно тех, кто больше всех служит Богу. Если вы позитивно влияете на соседей, дьявол ненавидит это. Если вы позитивно влияете на коллег на работе, дьявол ненавидит это, и он будет мешать вам, чтобы остановить вас. Но он не сможет, если вы поймете то, что я скажу вам сегодня. Тот, кто вас сильнее того, кто в мире враг выступит против вас одним путем а побежит от вас многими откройте бытие 26 12 стих и сел исаак в земле той и получил в тот год ячменя востой крат так благословил его господь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 Дьявол всегда пытается завалить ваш колодец грязью. Дьявол когда-нибудь забрасывал вас грязью? Соблазнял мирскими путями? Убедитесь, что вы не слишком любите мир. Из вас выходит что-то благочестивое или нет? Плотское или духовное? Эгоизм или бескорыстие? То, что ободряет или угнетает? Дьявол хочет засорить наш колодцы грязью, чтобы из нас выходило все только вредоносное. Откройте четвертую книгу царств, третью главу. Четвертая царство 3,19. В Ветхом Завете люди много воевали. У израильтян было много врагов. У них не было современного оружия. Но одним из величайших оружий была вода. Вода была одним из величайших благословений для них. Поэтому враги приходили и засыпали их колодцы грязью и камнями чтобы в них не было воды. Они также повсюду разбрасывали камни, чтобы ничего не росло. Они также срубали все деревья, чтобы на них ничего не росло. Дьявол хочет любой ценой прекратить рост.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 И все лучшие участки полевы испортите камнями. Представьте, приходит армия. Наверняка у них было что-то вроде телег с камнями и булыжниками. И они забрасывали колодцы грязью и камнями. Затем разбрасывали их по всей земле и срубали деревья. Кто из вас может представить это себе? Хорошо. 24-25 стихи. И пришли не к Стану Израильскому, и встали израильтяне и стали бить маовитян. И те побежали от них, а они продолжали идти на них и бить маовитян. Израиль восстает против врага, и даже израильтяне делали то же самое. Раньше так вели войну. «И города, стены разрушили, и на всякий лучший участок в поле бросили один каждый по камню, и закидали его, и все потоки вод запрудили, и все деревья лучшие срубили, так что оставались только камни в Кирх-Харишете». Смотрите далее. «И прачники обступили его и разрушили». Конечно, я изучала это какое-то время, и когда я увидела слово «прачники», я чуть не упала со стула, когда поняла, что у армии были прачники. Те, кто этим занимался, они были обучены, чтобы кидать камни. И знаете, у дьявола есть прачники для каждого из нас. И некоторые только и делают, что кидают камни в нас. Они только и делают, что обвиняют и осуждают нас. И все это можно считать камнями. Дьявол надеется, если он закидает нас мусором, наймет достаточно много праздников, кто будет делать это, тогда наши колодцы будут засорены. И нам ничего другого не останется, как только быть несчастными. У кого из вас есть хотя бы один прашник? Возможно, это необычно, но вы это надолго запомните. Аминь? Сегодня я научу вас кидать камни в ответ. Вместо того, чтобы сидеть и ловить все, что дьявол кидает в вас, нужно стать более решительными и осознать. Надеюсь, вы поймете это. Иисус назван как? Скалой. Поэтому, когда кто-то из прашников атакует вас, вам нужно кинуть камень в ответ. Это одна из тем, которая возникает время от времени. Нужно быть достаточно духовным, чтобы понять то, о чем я говорю. Иисус назван скалой нашего спасения. Иисус также есть Слово, которое стало плотью. Библия это Иисус в письменной форме. Каждый раз послушайте, вы должны это понять. Каждый раз, когда дьявол кидает в вас камень, нанимает против вас прашника, если вы научитесь отражать их атаки словом, вы будете кидать в него огромные камни, а он всего лишь камешки. Вы говорите, ладно, дьявол, хочешь воевать? Получай. Какими камнями дьявол будет закидывать вас? Если честно, список может быть бесконечным. Я выбрала 5-6 пунктов. Дело даже не в том, что это за камни, а в том, что дьявол хочет сделать вас несчастными, и он хочет застопорить вашу жизнь. Он пытается устроить поджог, чтобы все свое время вы тратили на тушение огня. И не делали то, к чему Бог призвал вас. Дьявол всегда толкает нас на компромиссы. Кто из вас осознает это? Компромисс значит немного уклониться от самого лучшего. Всего лишь немного. К тому же все это делают. Но когда мы идем на компромисс, мы перекрываем поток в нашей жизни. В результате мы чувствуем себя немного виноватыми, осуждаем себя. Единственный способ избежать этого — выбирать самое лучшее. Вы удивитесь потоку, который появится в вашей жизни, если будете стремиться к превосходству. Но дьявол склоняет нас к компромиссам. Это вы, кстати говоря. Намечается вечеринка, и вы знаете, что там будет происходить что-то неправильное. Вам не обязательно пить и принимать наркотики, и вы обещаете себе, что не будете в этом участвовать. Но дьявол склоняет вас к компромиссам. Это может быть что-то мелкое, например когда вы не убираете за собой. Когда вы по два часа играете в интернете, пока нет начальника, и как только он приходит, притворяетесь, что работаете. Вы знаете, что это неправильно, но ищите оправдания. Мне все равно мало платят. Каждый раз, когда вы идете на компромиссы, это все равно, что дьявол подходит и говорит. Вот тебе еще немного грязи. Да, мы положим еще немного грязи. Немного камней, вот этот большой. Вот так. Сюда, сюда. Ну как? Деяние 23.1 Вы хотите, чтобы в вашей жизни было движение? Не знаю, как вы, я этого хочу. Я хочу поток. Я лучше пройду лишнюю милю, чем потеряю этот поток. Вы это поймете. И чем быстрее, тем короче я буду проповедовать. Поэтому в ваших интересах поскорее понять это. Я так хочу, чтобы мы с вами могли сказать это. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня, как гражданин и верный иудей. Как приятно говорить, у меня чистая совесть пред Богом». В этом случае у вас есть поток. Недавно меня в чем-то обвиняли. И это показывали по новостям в нашем городе. Ко мне пришли брать интервью и спросили меня об обвинении в мой адрес. Мне показали съемку, где я говорю. Каждый человек даст отчет за свою жизнь. Я готов предстать пред Богом в любой момент. Я не боюсь отвечать Богу за свою жизнь. И мы все должны суметь сказать это. Мы не должны жить в страхе. Не позволяйте дьяволу запугать вас, наполнить грязью и запрудить камнями. Противостаньте дьяволу, и когда он придет искушать вас, бросьте камень в ответ. Вы когда-нибудь видели камни с надписью «Верь»? Кто из вас видел подобные камни? Их продают постоянно. Вы когда-нибудь интересовались, почему люди украшают ими дома? В них заключено послание. Возможно, те, кто делает эти камни, не до конца осознавали, что они делают. У меня есть скала, Божье Слово, и он крепче любого камня, который дьявол кидает в меня. И когда враг говорит мне, пойди на компромисс, я кидаю в него камень Слова, который гласит, я буду непорочно. Я сделаю то, что правильно в глазах Бога, и я буду жить пред Ним с чистым сердцем. Научитесь делать это, если хотите побеждать. Научитесь возражать дьяволу. Я сказала, научитесь возражать дьяволу. Я сказала, научитесь возражать дьяволу. Я сказала, научитесь возражать дьяволу. И только Божье Слово может заставить его встать на колени. И это Божье Слово. В Луке 4 дьявол кое-что говорил Иисусу, но Иисус также возражал дьяволу. Дьявол пытался засорить колодицу Иисуса, заставить его пойти на компромисс, остановить поток в его жизни, помешать ему исполнить Божье призвание. Он пытался сделать с ним то же, что и с нами. Он искушал его пойти на компромисс, лгал ему. И каждый раз, когда дьявол обращался к Иисусу, в Библии сказано, «Иисус говорил дьяволу, написано». Если вы молчите и не говорите Божье Слово, то когда враг будет искушать вас, вам не одержать победу. Я учу вас тому, что вы можете применить в повседневной жизни. Это не просто духовно звучащая проповедь. «У -у -у! Когда дома вас спросят «Как прошло собрание?» -o -o! О чем Джойс проповедовала? О, oh, это было глубоко Но вы скажете «Она рассказала, как забить врага камнями» Она сказала, что дьявол забрасывает мой колодец грязью. Он пытается засорить его. Я больше не позволю ему делать это. Я больше не позволю останавливать мой поток. Я узнал, что у меня есть скала, Божье Слово. И когда он кидает в меня камень, я могу бросить в него Божье Слово и поразить его. Аллилуйя! Каждый компромисс ⁇ это камень и грязь в вашем колодце. Мне нравится, что Давид сказал в Псалме 17.24. Я остерегался, чтобы не согрешить мне. Добро пожаловать! Это программа «Жизнь полная радости». Спасибо, что смотрите нас. Сегодня мы говорим о засоренных колодцах. Сколько раз что-то останавливало поток в нашей жизни. Сатана использует все, чтобы помешать нам радоваться жизни. Я верю, что во время этой проповеди что-то коснется в вашей жизни, и это слово будет «как нельзя кстати». Нам нужны люди, которые пройдут лишнюю милю и будут стремиться к превосходству, а не к тому, что им все сойдет с рук. Например, вы пришли в магазин, и видите, что кто-то уронил одежду на пол. Поднимите ее и повесьте на место. Зачем мне это надо? Это не я уронил. Потому что вы стремитесь к превосходству, и вы посеете хорошие семена. Бог видит все, что вы делаете, если вы убираетесь за другими, однажды Бог пошлет кого-то убирать за вами. После того, как вы сделали покупки, поставьте тележку для продуктов на место. Не оставляйте ее на парковке, чтобы она каталась там и царапала машины. Я видела, как одна женщина... И я раньше делала так же. Бросила тележку, потом попыталась ее куда-нибудь отодвинуть. И она начала откатываться. Я думаю, что легче было бы поставить ее на место. Но нет. Дьявол хочет, чтобы мы были плохим примером для тех, кто видит нашу наклейку на бампере, когда мы так поступаем. Можно бросить ее на парковке. Мне все равно, чью машина она ударит. Цены на продукты и так высокие. Пусть сами убирают. Да, аминь. Вы думаете, что я сошла с ума? Мне все равно. Главное, чтобы вы это поняли. Мы все идем на компромиссы. Выбираем посредственность. Плывем по течению с остальными людьми. И потом, «Почему ты не чувствуешь Божьего присутствия в своей жизни? Никакого движения. Я постоянно испытываю тяжесть. Не знаю, что не так. На меня что-то постоянно давит». «Осознайте, кто вы, что вы, божье дитя, принадлежите царю, что в вас живет самый великий, и вам незачем позволять дьяволу закидывать вас камнями до смерти!» Решитесь, наконец, кинуть несколько камней в ответ. Уйдите сегодня с таким настроем, дьявол! Тебе лучше со мной не связываться. Я знаю, что ты делал. С меня хватит. Я знаю слово. Я больше не буду лениться. Я тоже атакую тебя словом. Вы не представляете, что может произойти в вашей жизни, если с этого дня вы начнете применять Божье Слово по назначению. В Библии сказано, «У кого Мое Слово, пусть говорит его верно». Дьявол посылает вам мысли о ваших детях. «Боюсь, мои дети станут наркоманами». И мы говорим, «Боюсь, мои дети станут наркоманами». Дьявол говорит, «А что, если они вступят в брак с неверующими?» И мы говорим, «Боюсь, они вступят в брак с неверующими». Перестаньте быть рупором дьявола. Слова могут творить что-то негативное или позитивное. Мы не рупор врага, мы рупор Бога. Знаете, что я говорю каждый день? Я знаю, вы слушаете внимательно Вы из тех людей, кто ловит каждое слово Знаете, что я говорю каждый день? У меня четверо помазанных детей они рождены свыше, наполнены духом, работают в служении. Но это не из-за того, что я проповедница и могла предложить им работу. Аминь. Они также проходили через испытания, как и ваши дети. Иногда казалось, что у них будут неприятности, и у них ничего не получится. Было время, когда кто-то из них не ходил в церковь. Они подвергались различным атакам. Я применила на личном опыте то, чему я пытаюсь научить вас. Когда казалось, что все плохо, я называла несуществующее как существующее. Я начала это два года назад. Я вдруг осознала, что становлюсь старше и хочу, чтобы кто-то продолжил мое дело. Я начала каждый день говорить, «Все мои дети исполняют Божьи призвание в своей жизни. Каждый из них исполняет свое предназначение. Они любят Бога, они близки с Богом, у них сильная молитвенная жизнь, они любят Слово, им нравится изучать Слово, и никто из них не отпадет от веры. Они все будут служить Богу, и их дети тоже». Раз уж мы все равно любим поговорить, так лучше говорить то, что имеет смысл. Как насчет камней сомнения? Бог дал людям веру, а не сомнение и неверие. Нам даже не по себе, когда мы не верим Богу. Другими словами, это можно выразить так. Мы задуманы быть позитивными, иметь веру, а не сомневаться. Все, что касается веры позитивно, я верю, верю, верю, верю, верю, верю, верю. верю, верю. Если бы мы только верили, в Библии сказано все, возможно, верующему. Иоанна 11:40. «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». Все, что нужно, это верить. Каждый раз, когда дьявол говорит, что ваша вера не подействует, или что вы не получите того, что верите, скажите... You just need to say, Я, верю. Я верю. Верю, I believe, верю, believe, верю, believe, верю, believe, верю, believe, верю, believe, верю, believe, верю, верю. Если вы не найдете, где купить это, myself, найдите и камень there, и напишите на нем Верю. Я серьезно. Жаль, что у нас нет их продаж. Мы бы продали много камней. I mean, Каждый сегодня ушел бы с камнем веры. Знаете почему? Потому что теперь вы понимаете, что это значит. И это будет служить для вас напоминанием. Когда дьявол лжет вам, бросьте в него камень Божьего Слова и скажите, «Я верю Богу!» «Я верю, что будет так, как Бог сказал мне!» Вот что Павел говорил, «Мы верим, что будет так, как Бог сказал нам!» Бог не человек, чтобы лгать. Я стараюсь, сестра. Послание к Евреям 4.3, 10 и 11, там сказано, «Если мы верим, мы можем войти в покой Бога». Это и есть движение. Быть в Божьем покое. Что значит войти в Божий покой? Это значит, что бы вы не видели и не чувствовали, неважно, сколько времени прошло, вы верите Богу, что Его Слово истина. Пока вы верите, у вас может быть радость. Как только вы начинаете сомневаться, и боятся, у вас пропадает радость. Приходит дьявол и начинает засыпать ваш колодец. Твои дети попадут в ад и станут наркоманами. Муж, скорее всего, найдет другую женщину. У тебя никогда не будет новой машины нового дома. Тебя никогда не повысят на работе. Божье слово не действует для тебя. Вы быстро схватываете. В Акова 1 сказано, когда мы сомневаемся, мы не тверды во всех путях наших. Откройте Акова 1.5. Не сомневайтесь, настройтесь верить, и сколько бы дьявол ни лгал вам, стойте твердо и говорите, я верю Богу. Послушайте, мне нравятся все мои проповеди, иначе бы я их не проповедовала, но это особенная проповедь. Я верю, что Бог дал мне откровение, как это лучше представить, чтобы вы не забыли. Видите, каким это становится тяжелым? К концу проповеди, наверное, я не смогу это поднять. Этого и добивается дьявол. Он хочет, чтобы в нас было столько грязи, мусора, лжи, обмана, компромиссов, вины и осуждения, что мы не могли бы ничего сделать для Бога. Можно просто сидеть и сожалеть об этом, мечтать, чтобы дьявол оставил вас покоя, чтобы вы много молились, и у вас были... Отличные отношения с Богом. Но одного желания мало. Нужно исполнять свою роль. Послушайте. Если вы решите, вам нужно с чего-то начать. Начните читать Библию по 30 минут. И молиться по 15 минут в день. Молитва ⁇ это разговор с Богом. Изучайте слово, и вы сможете различать ложь сатаны. И если каждый раз вы будете исповедовать Божье слово вслух, даю гарантию, вы одержите победу. Это не так сложно. Это совсем не сложно. Мы усложняем христианство, но это совсем не сложно. Изучайте Слово. Любите Иисуса. И исповедуйте Слово. Если вы пребываете в Слове, для вас не составит труда быть послушным. Божье Слово даст вам силу быть послушным Богу. Когда вы проводите время с Богом, у вас появляется сила быть послушным. Мы всегда смотрим на тех, чью жизнь мы хотели бы иметь. Не завидуйте тому, что есть у других, если не хотите делать то же, что они, чтобы получить это. Божье обетование для каждого. Если вы исполняете свою роль, у вас будут те же результаты. Это гарантия из Божьего Слова. Он нелицеприятен. Иаков 1.5 «Я так счастлива, вы не представляете!» Мне так нравится эта проповедь. Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у щедрого Бога, дающего всем просто и охотно, без упреков и придирок, и дастся ему. Но допросит с верой, немало не сомневаюсь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Ты не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями, колеблющийся и нерешительный, не тверд во всех путях своих. Он говорит, если у вас есть нужда, молитесь. Бог обещает, что поможет вам. А дьявол говорит, ну ничего не происходит. Ничего не чувствуешь, не так ли? Становится только хуже. Когда речь заходит о сомнении и неверии, я думаю, я не хочу сомневаться, но получается. Причина, почему мы сомневаемся в том, что мы не подвязаемся к добрым подвигом веры и не открываем рта, чтобы поразить врага. Например, вы молитесь о ком-то из детей, молитесь о прорыве в своей жизни, молитесь о финансовом прорыве, о работе, что бы то ни было. Слова обладают силой. Бог сотворил все, что мы видим во вселенной, словами. Он не просто подумал, он говорил «Да будет», и это появлялось. Когда враг атаковал Иисуса в пустыне, тут не сказано, что дьявол говорил Иисусу, а Иисус думал в ответ. Нет, Иисус возражал дьяволу. Слова обладают силой. Ваши слова содержат силу. В Библии сказано, что мы служим Богу, который называет несуществующие как существующие. Изыки 37. «А живут ли кости сии? Господи Боже, ты знаешь это?» И сказал мне, «Из реки пророчества на кости сии, и скажи им, «Кости сухие, слушайте слово Господне». Серьезно, я не придумываю. Там сказано, «Из реки пророчества на кости сии, и скажи им, «Кости сухие, слушайте слово Господне». Возможно, вам нужно изречь пророчество на ваш брак, вместо того, чтобы всем жаловаться, как он разваливается на части. Вместо того, чтобы ворчать за обедом, что вас никогда не повысят, что вам мало платят, что вас, скорее всего, сократят, и вы не знаете, что будете делать, когда потеряете работу, что вы останетесь на улице, что сейчас не найти работу. Нужно сказать, Бог поможет сохранить эту работу. Бог может дать мне повышение и благоволение в глазах начальника. И даже если я потеряю работу, значит, Бог приготовил для меня что-то получше. Мне самой нужна эта проповедь. Когда мне нужно было делать упражнения, я всегда говорила, «Я это ненавижу. Я не могу. Это трудно. У меня мало времени». И две недели назад, по шесть раз в день, я начала говорить, «Я люблю тренироваться». «Спасибо, Иисус, что я люблю тренироваться». Каждый раз, когда я смотрю на весы, я говорю, я люблю тренироваться. Я даже два раза подняла их за последние две недели. Это прогресс. Знаете, именно так я бросила курить 20 лет назад. Я не знала того, чему учу вас, и Бог показал мне, что нужно называть несуществующее как существующее. я говорила, я ненавижу курение, я не курю, я это не выношу, я не хочу курить. Через две недели я бросила, хотя у меня годами была эта проблема. Не говорите, я никогда не брошу. Я говорила, я никогда не брошу, если я брошу, я начну передать, если я брошу, я стану неврастеником. Знаете, мы сами копаем могилу и погребаем себя заживо. Существуют разные камни. Камни беспокойства, тревоги и страха. Ты потеряешь работу. У твоих детей ничего не получится. А как насчет этого? Ты никогда не изменишься. Твои близкие никогда не изменятся. Твоя ситуация никогда не изменится. Она будет только хуже. С тобой все кончено. Вы понимаете, на что я иду, чтобы помочь вам? Камни из прошлого. Камни недовольства. Эгоизма. Или камень обид. Вот так. Притча 4.23 «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него — источники жизни». Что здесь сказано? Хранить свое сердце. Не засорять его тем, что может остановить поток в моей жизни. В церкви так много сердитых людей, Некоторые хотят что-то получить от проповедника, которого они осуждают. Критикуют. На кого обижаются. Не позволяйте себе обижаться и раздражаться. Это все равно, что грязь внутри вас. Это неугодно Богу и останавливает Божий поток в вашей жизни и мучает вас. Что может быть хуже, чем все время думать о том, что кто-то разозлил вас и обидел? И думать об этом, и думать, и думать, и думать. Не позволяйте засорять свою жизнь камнями, компромиссов, сомнений и обид. Существует множество искушений, но у нас есть самообладание, и мы можем сказать «нет» дьяволу и «да» Богу. Чтобы дьявол не кидал вас, скажите ему «я верю Богу». Я верю, что его слово истина, и если я послушаюсь его, моя жизнь станет лучше.